Привет, с вами магазин Rock'n'Roll, и в этом видео я покажу, какая перестановка у нас произошла здесь, буквально на днях. Пойдем со мной. Как только вы входите в наш магазин, вас первым делом встречает наша зона барабанных инструментов. Здесь у нас представлены акустические электробарабаны, а также для самых продвинутых мы завезли целую кипу тарелок на все случаи жизни, пожалуйста. Пожалуйста. Чайна, сплешик, райд, крэш, райд, хай-хеты, даже комплекты. Все это есть здесь, прямо на кассовой зоне. Приходишь, покупаешь, идешь домой счастливый, почти как я. Пингы танец. Дальше мы плавно перетекаем в гитарную зону. Классические гитары у нас представлено действительно большое множество, от самых бюджетных до достаточно дорогих. Гитары Алькамра представлены представлены собственной персоной. да. Все это здесь. Все это здесь, прямо здесь и сейчас. Я счастлив. Я счастлив здесь находиться. А здесь у нас собраны акустические гитары. Все то же самое, та же самая схема. Есть как бюджетные инструменты, так и дорогие. И на вон той стене, которую мы еще покажем, ультра дорогие инструменты. Но до этого мы еще доберемся. Еще немного ударных инструментов у нас собрано здесь. Это бренд Зона Yamaha, представленная как акустические установки, так и. Электронные, соответственно, также стойки, комплектные, либо раздельные. Все это имеется. Большой набор палочек для ударных, всяких разных. Ну и, конечно же, пластики. Их тоже большой выбор на рабочие барабаны, на таман, на базбочки. Все это здесь представлено. Но это еще не все. У нас, наконец-то, появилась отдельная зона. Витрина саксофона, в которой вы можете прийти, посмотреть своими глазками, потрогать их своими руками, но только в перчатках. Вот они вон там лежат. Можно будет, конечно же, их достать, попробовать, поиграть, подудеть, если вы, конечно же, умеете это делать. Глобальные перемены произошли на нашей витрине с клавишными инструментами. Когда-то здесь было все заставлено, неаккуратно, неопрятно. И человек не понимал, куда ему идти, где Кассио, где Yamaha, где остальные бренды. Теперь мы разбили это все так, чтобы вам было комфортно здесь двигаться. Вы посмотрите, какой пролет. Здесь можно даже играть в мини-футбол при желании. По правой стороне собраны только корпусные инструменты. Ну, а по левую сторону, соответственно, мы разместили синтезаторы. Опять же, для вашего удобства. Также в нашей коллекции представлены два акустических инструмента. Полноценных, представляешь? Yamaha. Собственные персоны. Ладно, доставать не буду. И также есть Беларусь. Так уже достали. Беларусь, на которой можно прийти, нажать клавишу и удивиться, насколько хорошо оно звучит. Настоящее живое фортепиано. Здесь витрина с микрофонами, звуковыми картами и еще многие, чем другим на самом деле. Здесь мы разместили прямо по центру микрофоны «Союз». Отличное, кстати, решение не только для музыкантов, блогеров, но и для, знаешь, еще кого? Рэперов. На этой стороне располагаются радиомикрофоны, а также динамические микрофоны для студийной или концертной деятельности. И... Наша гордость. С недавних пор нашего магазина зона с винилом. Отдельно удобно выставили столы, для того, чтобы вы могли прийти, выбрать для себя винил, какой хочешь, металл, рок, это в принципе одно и то же, попса, либо классика, все это здесь собрано, конечно же, на наших витринах. Но это еще не все, да, ты правильно делаешь подсъем, потому что мы еще выставили очень много виниловых проигрывателей, а также корзинок, аксессуаров и прочего-прочего-прочего другого, все располагается прямо здесь и сейчас. Многие спрашивают, как узнать ценник, например, на эту пластинку. И, казалось бы, действительно цен нет, и я фиг узнаю, как вам ответить на этот вопрос, но на самом деле есть ответ. Вы подходите вот к такому считывателю штрих-кода, подносите его снизу, он так мерзко пищит и показывает ценник. И, конечно же, ты сейчас меня спросишь, а если у вас миди клавиатура и у меня... Есть ответ на этот вопрос. Миди-клавиатура располагается прямо за моей спиной. И на самом деле, пока я отвечал на тебе на этот вопрос, это скорее всего уже увидел, что у нас большое количество миди-клавиатур, а также студийных мониторов. А если Влад с камерой развернется буквально налево, то увидит, как Андрей тащит колонку и поймет, что здесь у нас располагаются еще и колонки, акустические системы, всякие разные. Здравствуйте, есть колонки у вас? Колонка есть. Но если глазки поднимем наверх, то офигеем, мы увидим, что здесь у нас целая потолочная система, которую можно прийти в любой момент, в хорошем или плохом настроении, неважно, просто подойти, подключить самостоятельно. Нет, лучше все-таки попросить Андрея это все-таки сделать. Он у нас специалист по этому делу. И послушать любую из колонок. И примерно понять, как в вашем помещении будет звучать тот или иной сет звуковых аппаратур. Что? Ну и для тех, кто любит секс с игрушками, то пожалуйста. Шарики, отражающие свет. <смех> да, световые приборы, абсолютно кстати, верно. Кстати, за тебя микшеры, очень круто. А вот я, кстати, про них, Влад, и хотел рассказать, что здесь у нас сейчас собрана небольшая, но все-таки коллекшн микшеров. Опять же, от бюджетных до дорогих. Если чего-то нет в наличии, то не вопрос. Приходите, заказывайте, и, возможно, мы это привезем. Господи, это что, дым машины? Да, это дым машины. Пойдем, тоже расскажу еще кое-что. То, о чем мы забыли рассказать с тобой сам, Здесь у нас скрипки. скрипки. Скрипки. Целая колонна скрипок. Большое количество скрипок. Наша гордость. Дорогущая витрина клёвых гитар. Здесь представлены гибсон, фендер, джиэндель и многое-многое другое. Приходи, слушай, пробуй, наслаждайся. Почему нет? Здесь у нас представлены кумбоусилители в ужасном беспорядке. Но, тем не менее, мы все равно это покажем, потому что, а почему бы и нет, мы себе можем это позволить. Еще электрогитары, всякие разные, какие хочешь. Единственное, что нет стрелы, вот хотелось бы к нам в коллекцию, наверное, стрелу какую-нибудь, да, я Еще одна гордость нашего магазина, это прекрасные, дорогущие инструменты. Дорогие не в плане стоимости, хотя и в этом тоже, а в том, что эти инструменты завезены. С Америки, с Австралии, с Чехии, то есть все сливки, скажем так, гитарного общества здесь представлены. Опять же, можно прийти, поиграть, попробовать, послушать и, может быть, даже уйти домой с одной из этих прекраснейших гитар. Также, конечно же, в нашем магазине представлены и бас-гитары, всякие разные, какие хочешь, приходи, выбирай, забирай. Также у нас представлены кейсы для гитары для классики, для эстрадных версий инструмента. Для, для бас гитары, для бас-гитары, стойки для них. А также есть у нас замечательные вещи, как глюкофон. И металлофон, ложки, поварежки, все тоже представлено. А также есть замечательная штука. Калимба. Калимба. Медвежонок. Также нас часто спрашивают, есть ли у нас в наличии цоевские струны. На удивление, конкретно их у нас нет. Но зато другие струны в обильном количестве у нас представлены. Для бас-гитары есть струны для классической гитары, причем очень много. Струны для акустических гитар. И целая стена посвящена струнам для электрогитар. Еще на что можно обратить внимание, это то, что у нас представлен огромный выбор Чехлов для классической гитары, для акустической гитары, для электрогитары, для укулеле, для скрипок. Да, в общем, для всего, чего только требуется чехол. Ха. Что ж, с вами был магазин Rock'n'Roll. Спасибо, что вы посетили нас, посмотрели, так сказать, нашими глазами на все, что здесь представлено. Надеемся, вам было интересно, познавательно. А может быть не познавательно, а просто интересно. Короче, приходите к нам в магазин, смотрите, трогайте, играйте, пробуйте, покупайте. Ну и будьте счастливыми музыкантами. Пока!